Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта Исаев Market. В этом видеоролике мы рассмотрим с вами стол-трансформер нашего производства из линейки Light. Стол-трансформер предназначен для быстрой организации рабочего места в небольших домашних мастерских, на выездных объектах, на даче, дома, балконе. Также будет незаменимым помощником на вашем строительном объекте. Грузку вам поступает вот в таком виде. На нашем производстве... Мы сперва это запаковываем в воздушно пузырьковую пленку, укладываем в гофрокартон и после этого еще перематываем встречу. Давайте вскроем упаковку и посмотрим, что это столик из себя представляет. В сложенном состоянии столик составляет 1 метр, его ширина 46 сантиметров и высота 6 сантиметров. Для того, чтобы открыть стол, необходимо повернуть фиксатор с одной стороны и с другой стороны. Вот таким вот небольшим движением мы получаем большую полезную площадь. В разложенном состоянии столик составляет метр сорок. Ширина без изменений остается 460 мм и высота 865 мм, как и все столы нашего производства. Данная модель стола изготавливается из березовой фанеры толщиной 10 мм и алюминиевого профиля 40 на 20, толщина стенка 1,5 мм. Как вы уже успели заметить, здесь на столе по кругу расположена перфорация и не затронута только средняя часть каждой столешницы. Эта часть служит для погружной пилы, эта часть для монтажа фрезера. Перфорация необходима для раскладки подручного инструмента, в месте, где вам это необходимо. Поскольку толщина фанеры 10 мм, здесь нет возможности установить Т-треки, так как сами Т-треки идут практически 13 мм по высоте. Здесь есть возможность закрепить заготовку такими струбцинами, прищепками с той стороны, где вам это удобно. струбцинами вот такого плана. На каждой столешнице есть 4 продолговатых отверстия по краям и ближе к центру. Также можно использовать вот такие струбцины. Сюда мы в качестве демонстрации закрепим тройник для пылесоса. Можно использовать вот такие грибки, которые будут работать в паре с прижимными струбцинами. Так можно расположить две штучки, поставить заготовку, чтобы это у вас не ездило. И упором с прижимной струбциной это все можно прижимать. Как и во все столы нашего производства, вы можете поставить по центру торцевую пилу, установить погружную пилу и установить фрезер. Несмотря на толщину фанеры, свои компактные размеры и свой маленький вес, немножко больше 6 кг, стол способен выдерживать нагрузку более 150 кг. Пилу можно прикрутить винтами М4 или М6 снизу столешницы. То же самое можно сделать и с фрезером. Снимаете пластиковую подошву, прикручиваете винтами М4. Поскольку эта версия по максимуму облегченная, здесь нет вот таких пластин усиления, как в профессиональных версиях. К этому столу можно дополнительно заказать диагональную перемычку, которая устанавливается на перекрестие ног, что придает столу дополнительную жесткость. Для монтажа диагональной перемычки нам необходимо открутить два винта, которые в последующем будут служить для установки на перекрестие ног. Дополнительно к столу вы можете заказать колесную базу. Особенно интересно будет тем людям, которые работают на выездных объектах, оказывают услуги по сборке мебели или монтажу межкомнатных дверей, поскольку именно у людей, которые оказывают такие услуги, достаточно большое количество инструментов, которые необходимы практически каждый день перевозить с объекта на объект. Вы подъезжаете к месту работы, достаете ящики из багажника автомобиля, устанавливаете их в колесную базу и одним рисом заезжаете на объект. Поверьте, это очень удобно в сравнении, что если вы будете работать на 16 этаже, то спуститься вниз вам надо будет минимум несколько раз. Даже если вы работаете на третьем или 4 этаже, то это будет физические нагрузки. В данном случае транспортировка инструмента станет намного легче и быстрее. Вот эти вырезы служат для транспортировки телеги и стола по лестничному трапу. Вы за ручку подтягиваете на себя и тем самым передвигаетесь по лестнице. Стол к колесной базе крепится достаточно просто. Для этого необходимо перевернуть сам столик и установить в колесную базу. После чего затянуть двумя вот такими винтами. В результате чего мы получаем жесткое сцепление колесной базы и стола. Немножко ниже расположена резьба для хранения барашков, чтобы вы их не потеряли на объекте. Колесная база изготовлена с большим запасом прочности. Из алюминиевого уголка 50 на 50, точной стенки 5 мм. Выдерживает нагрузку до 150 кг. От края колеса до края колеса 54 см, что позволяет проехать даже в самый маленький лифт. По длине колесная база составляет 50 см. Конструктив колесной базы был полностью пересмотрен. У нас раньше была небольшая проблема с заклиниванием подшипника, но на данный момент этой проблемы уже нет. Мы ее полностью решили. Выпускаем уже более полугода вот в таком виде. И сейчас колесо крутится очень легко, не имея лифтов. Что положительно сказалось на сроке эксплуатации самих подшипников. Спереди расположены два Колеса из промышленной серии, это два спаренных колеса из полиуретана. Это не резина, не маленькие резиновые колесики, которые будут у вас рисовать по ламинату. Нет, это полиуретан, ни по плитке, ни по ламинату они рисовать у вас не будут. У них имеется пластиковый стопор, который не отбивает пальцы в сравнении с металлическим. Если бы я сейчас сделал то же самое с металлическим, я бы удар уже ощутил на своих пальцах. Давайте подведем итоги версии Light. Буквально за считанные секунды вы получаете хорошую плоскость. Это метр 1,40 на 46 сантиметров. Компактность, мобильность, универсальность. Благодаря этой конструкции физически вы будете уставать меньше, а процесс монтажа как минимум сократится в два раза. Ставьте класс к этому видеоролику, делитесь им с друзьями. Всех наших клиентов прошу оставлять отзывы в нашей группе ВКонтакте, ведь благодаря вашим отзывам и комментариям еще один мастер станет с колен. Подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. И если вам есть что добавить, то милости прошу написать об этом в комментарии. Я всегда как готов делиться своими знаниями, так и приобретать их от более продвинутых зрителей. Если вам необходима консультация по нашему продукту, мы всегда рады вас выслушать. И номер моего личного телефона вы сейчас видите на экране. В нашей группе ВКонтакте уже более 10 тысяч мастеров, которые готовы вас поддержать и рассказать о многих тонкостях и нюансах в различных сферах деревообработки. Я лично каждому мастеру говорю огромное спасибо за участие в сообществе, о том, что вы делитесь своим бесценным опытом с начинающими мастерами. Осуществляем отправку по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья такими транспортными компаниями, как Кит, ПЭК, Деловые линии, Энергия.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 Отмечайте для себя все необходимое согласно задачам, которые будут перед вами стоять. И нажимайте на кнопочку «Купить выбранный комплект». Далее переходим в корзину, вводим фамилия, имя, телефон, электронную почту, если имеется, город и нажимаем «Подтвердить заказ». Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для уточнения либо корректировки заказа по указанному вами номеру телефона или электронной почте. Желаю вам приятных покупок. С вами был Михаил Исаев.